Надеюсь, ты не против, если я сделаю вот так. Что это за рыбалка такая на Это рыбалка с удочкой. Уберите удочку, господин. Минус 10 очков, Крифин, Мне надо поприветствоваться, наверное, с ребятами. Если кто-то таки будет. Дорогие друзья, доброго времени суток. Меня зовут э Невик. А еще я Невик, мой ник Невик. Сейчас меня зовут Невик. Баба, зовет Невик, да? Но мама меня зовет Ваня, да? Ваня не да? Друзья, зовут меня пить Пива. В общем. Как да, вы поняли, это QuadVars, да, это сервер ну, Майнленд. Я тебя сейчас ушатаю. И мы это, собрались свои братья из Навиков, чтобы построить для вас какой-то контент. Говный контент. Давайте в следующий раз назовем навик 1, Навик 2, Навик 3. Тут команда модераторов, и они рвутся наверх. А! Ну нахер. Отец! Ну, масне! Извини... Боня, извини, извини, извини, брат. Ты меня кинул. Ты меня кинул. Извини, там ты было стою, слишком иди. сложно, никого нельзя было убить, понимаешь? Это Ваня, Боня, можно было. <с Я сейчас скажу. Ничего не знаю. Я бы умер. У меня драгоценные вещи. Ты что делаешь, ирот? Я его скинул, да? Привет. Ты куда? <смех> сам зарвал свой мост и сам же упал в бачку это. <смех> Они натягивают. Ваня, а зачем он мог. Кто мост расширел? Кто мост расширел? Даже не знаю. А этот чел, который. Бля, давайте, <смех> трех... давайте трехполотное движение еще сделаем. Че, блядь? <смех> У нас чел, чел союзник какой-то, ну, рофлер. Блядь, Ваня! <смех> я хочу спрыгнуть, Диханки! <смех> <смех> <свист> <свист> <свист> ты не пройдешь. <свист> <свист> а ты не пробовал чувак в бок пойти, а? <свист> Тебя Даже других можно. направлений нет. Это как в фильмах, когда чуваки главный герой убегают от Хотящихся на них или падающих <свист> на них. Это, ты куда? <свист> Десант. <свист> Слушай, там красный тоже. <свист> Он тоже построился наверх. Его только не быстро строятся. Бля, приехали, застроили. Алло. Чуваки, что у нас погас! На Бля, меня сразу убили! Я только возродился, меня сразу убили. У нас сейчас застроили. сломают очко! Да, нам сейчас сломают. Нет! Нет! Сюда, вас! Тебя убили, мать? Я нет, я его это, переиграл чуть-чуть, еще бы чуть-чуть и все. А да, да. поскольку тебя остальные? У меня, ну, ну, у меня меньше половины было, а больше. Красные чат жесткие какие-то. Я тебе сказал, это команда модераторов. 89 не уровень, не вы посмотрите. Чуваки, чуваки, 89 уровень. Мне, блин, играть еще, вот, мне сейчас строй. 55 уровень. Вот, чтобы вы понимали, я сколько затрочу на этом сервере. 55-й Они идут! К нам бегут красные! Я. Да, они просто нам дорогу сейчас сломают. Это что? я им ломаю. Чего страшно не ломать? Это прям Это так задумано, вы не понимаете. Да зачем? Он тебя скинет, чувак. Ой, вот, вот, вот он нарывается. Вон его дразнит специально, чтобы его скинуть, а он не понимает. А, к нам сейчас красный еще по другой туда руки пробегут, и все нормально будет. А мы к красным. Или мы к ним прибежим? Пойдем мы с ним. Давай пойдем. Да, я красный повторил. Мы скинули, скинули. Не, не меня, не меня. Ну я приду у вас. Он идет! Он идет! Сейчас скинет! Лагает! Мне залагало! Мне тоже лагает! Они идут! Чувак, они идут! Ч ⁇ делать?! Ч ⁇ а идут?! Сволочи. Антон! Димон! О, блин! Ч ⁇ Ты один остался! Нет! нет бегут, он бегут, еще бегут. бежит! Давай! Наверх! Наверх! Стройся! У меня блоков нет, у меня блоков нет! А, все, топи пизда! Он, он раскусил стой, что куда ты идешь! А, нет, он обходит, беги, я не знаю, на центр, самый оптимальный вариант Они просто со всех сторон к тебе бегут а, Тинти, есть? Беги быстрее, подсо... быстрее, подсо... быстрее! Подсо... А, он бежит! Скинь, вог, бок, бей, бок бей, вог бок бей а. Аня, из-за тебя нас отжали, из-за плохой коммуникации команде. Из-за пла... из плохой коммуникации Из-за плохой коммуникации команды Понимаете, я, это, я, это специально все так мол, было, было, вы понимаете Всё, там я вам говорил, кровать не застроили, кровать, вообще на стояла, чилибасила. А я вообще по Wi-Fi играю неприятно как-то. Чувак, я всегда по Wi-Fi играю, у меня пинг. У меня пинг сейчас 710 миллисекунд, чтоб ты понимал. Красиво. А у меня? А как понять пинг? Как чекать пинг здесь? У меня мод стоит. Слышь Ой, он он 300, у меня майнкрафт сломался, у меня майнкрафт сломался, у меня все черное стало. 280 миллисекунд у меня. Включите e e e свет! E> у меня ничего не видно, я вижу только живых существ и, и небо. Остальное все чернело. Здравствуй, а -а -а -а небо в сапогах. Ой-ой. А может, давай, давайте вы будете строить, а то у меня подобные блоки исчезают. E> я, мне очень страшно. E> я так... Я, я так... Я так гранаты идеально закинул А куда ты? Красным? Да, Да красным, она прям с ним туда упала Отлично Так, там Куда дальше? Так Правее, да Не настолько правее, надо аккуратно вот так А теперь можно сюда А теперь я не не Я сам да не упал да. О, кстати, без текстур. я хотел перестал Пацаны, извините, я собираюсь Ой, Вань, дай мне А ты? У меня. мы так не договаривались Мы вообще в принципе не договаривались, по-моему это нормально Я поставлю командный судок и... или не поставлю, а че у нас? Я поставлю, я не поставлю, вот это я вас поставил, да? Не, я поставил, я там скинул какие-то ресурсы О, там синего надо, строится Остановите! Ты куда полетел? Я даже не попал! Я такой быстрый! Да. Зеленая палка! Я вообще еще жахну. Или он тебя? Или он тебя? Да да? Нет, нет, нет. Ребят, ну ч вы такие? Я не голубой, оказывается! Я не голубой, оказывается! Вы че не предупредили то а? Да шо такое? Пол ХП! Куда бежать? Отжарили? Пол ХП! Пожарили! Зеленый бежит на центр! Зеленый бежит на центр! Я заныкался! У меня лук полный еще! Мне нельзя умирать! Зеленый бежит на центр! Красный строй! Зеленый наверху! Принимаем! Принимаем зеленого! Его епт е! Я хочу на ваш. Жоло, е мощный! Ого. У меня чувака это самое... ...схерачивало по стенке. Это надо просто видеть, Я вам потом пришлю эту ссылку на момент. это просто охеренно. Там чувака просто размазывало по стенке, чтоб вы понимали. Слушайте, там синие к нам идут. Ловите их, они, они идут! Они, они идут, они здесь. Я серьезно? Где? Вот у них. Не в Ты. Ладно, там что жаришь? что ли, где-то? Ты на базе у нас синий. конкретнее? Наверху, вот я понимаю. А уже на базе. А, о, о, о, о, о. Но не на базе. Смотри. Он Окей. просто подбирает наши стрелы. Закиньте на него тебя. А мы сейчас туда это накинем. А хотел бы так. Я! Я! Я в эту дырочку просто его вот так вот натянул, чтобы вы понимали. Я там вот в эту дырочку из полублока пропал. Прям, прям, прям, да. Понимаете? Да, вот там ты. Нет, вот это охренеть. Да, его, да, да, да. Так, здесь синий синий заныкался вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Он меня. Давай! Кто кого? Мой пинг против тело его! Мой победил! У него фаербол, он думает, что я не замечен. Я строю украинский флаг, только наоборот, переверну. Он мне хочет помочь исправить эту ситуацию. Он поднимается выше. Ой-ой-ой-ой! А мне же он разбился от того, что Я у голубых Нет Красных больше нет Ого! Ого! Ого! Он строится! Ого! Он строится! Это кто там кидается? Я не, не тратим, Ай, блядь, не прием. туда шиньки поставил!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 <свечес> Ваня, Ваня, да нет. <Вени>, Хотя ты себя разглядел <свечес> в этих словах. Это вопрос <свечес> уже к тебе, давай-ка. А я, а я, а я. Ну, где вы, ребят? А я гуляю. Я пошел воздухом подышать, а тут это небо зачерненное, выхлопы, походу, сильные. Что-то московский воздух не очень. А почему люди так быстро строятся? Это нормально? По-моему, это нормально, по-моему, с китами. Я вот Судя по звукам, тебя. А, нет, ты Возьмите эти, возьмите äh, TNT. О, Там TNT. <связь> Ау! Два, в твой там, пользу, там. Ломай! А, блин, там, там сломано! Чувак! Не-не-не-не. А, там сломано! Там сломано, там просто рукой. А выплывали. мы отъехали, я отъехал всех <связь> отказываю. Да я понял, в том-то и проблема. Ой, слушайте, к нам си строились еще. Блять, я скинул 12 из ума, нормально случайно Ты дурак! Тут, двалевый балуй Чувак, ты для тебя спеды с башкой или башка с бедой? Вау, вау, вау, чувачки, oh, oh, oh. а как? Слушай, слушай, я, я уже слышу как это Антон это Кристина дубасит. Чувак, нет! Мы теряем бойцов. А, нормально, нормально. У меня, короче, блоки. Да под меня и поставилось два блока в одно место из-за лага. Я просто упал. нет, я не хочу! Йоу, за что? За что вы меня оставили? Я, я я сейчас могу только агрессивно дышать и умереть после этого от того, что задохнусь от такого дыхания. Ну, один синий на центре. Что, а, наш, наш чел тоже был на центре. Но тут синий прям фул-фул, прям сильный такой мощный у меня алмазный меч, броня алмазная. Правда, не зачаренная, но ничего. Это у нас тоже вроде не зачаренная. Ой-ой-ой, он меня заметил! Показано, он уйди! Уйди! Пошел ночью! Нач... О. о! О! Нихрена! О! О! О, А кто там? Подожди, а где он еще? На а, да. Чини, на а, хорошо. Если меня дракон сейчас не скинет, то вообще шикарно. Сейчас его. Если он сейчас пойдет, я его попробую скинуть. Почему он? Почему он моментально? Ну не моментально, но быстро не сдался. Он пытается строить, чувачки. Строится и строится. На по шапке. Ха! Ой, я случайно закинул следующую катку. Красиво, просил, попал. У меня тити натянута и в этот момент подложили листок бумаги. Спасибо, если кто-то все-таки посмотрит это видео. Uh, с вами были Невик. Uh, Спасибо, ребята! Вы самые лучшие подписчики. Невик, еще один Невик, еще один Невик, которого с никами Паук69 и Диман48. Uh, не забывайте подписываться, ставить лайки и все вот эту дичь делать. Вы понимаете, что надо это развиваться мне. Вот. И до новых встреч. Пока-пока.